Реклама на радио Ретро Stars. В этом мире так мало тепла и так много обездоленных судеб. Животные, попавшие в приют, кажется, навсегда потеряли веру в человека. Докажи, что это не так. Подари любовь и сделай счастливым питомца из Можайского приюта для бездомных животных. Помоги ему обрести дом. Просто позвони в приют. 8 903 546, семьдесят четыре Реклама на радио Ретро Старс. Свадебный сезон круглый год, и его никто не отменял. А значит, оставить лучшие воспоминания можно в романтическом видео, предложении руки и сердца, трогательном love story» и незабываемом свадебном фильме. И это все сделает компания по производству видеоконтента Chigginsev Production. Телефон плюс 7926 456 46 52. Реклама на радио Ретро Старс. Современный контент для вашего бизнеса. Качественная съемка и креативный монтаж. Воплощение видеопроектов. От сценария до финального результата. Чигнсов продакшн. Телефон 8926 456 46 52. Радио Ретро